Все на совет от разума расклад плюс мини дорог пассив. Разве хочет нам посоветовать, чтобы вы? к новому пути. Если вы хотите чему-то обучиться чтобы вы не раздумывая начинали свое обучение, шли к своей цели. Также разум хочет передать, вам, чтобы вы находили гармонию со своей душой, со своим разумом, чтобы прислушивались и все правильно делали, поступали, по справедливости. И также по поводу обучения. Вот кому-то лучше будет даже уединение для того, чтобы понимать, о чем написано, или вот чтобы смысл понять. Вы почему то обучаетесь, Если вот вам непонятно. Вам надо уединение. Обязательно взять книгу или там в интернете смотреть и внимательно читать. Тогда вы сможете понять. Разом хочет вам сказать, чтобы вы поступали правильно. Если у вас нет времени кому-то оказать помощь, ну, попросили вас, а вы вот заняты, вы, вы скажете, как и есть. Правда, что вы заняты не можете, и также можете попросить перенести на другой день. Так, по поводу обучения. Разумно тратить деньги, и если вам куда-либо надо ехать, то чтобы вы не все деньги тратите, а хотя бы половину тратили, и половина у вас оставалась. Совершение. Если вы думаете, что у вас не получится обучиться, прислушайтесь к разуму, к правильности, и тогда вы приняете окончательное решение, что вы хотите чему-то новому обучиться. Никаких колебаний, никаких сомнений. Старые у вас стереотипы о том, что только умные могут чему-то либо обучаться и м -м, могут понимать. И это не так. Каждый человек может научиться и понимать, и правильно рассуждать, и Правильно принимать решения и также новые знания получать. Если также вы сомневаетесь, что вам не по судьбе. Новое обучение, новые знания — это не так. Если вы будете поступать правильно, именно правильно, и слушать свой разум, то вы поймете, что наша жизнь, наша судьба и состоит из того, чтобы мы обучались. Также, когда вы узнаете и поймете не то, что вот... Программа обучения, а именно, что обучение — это и счастье, чтобы знать, почему и из-за чего. Возможно, в детстве вы задавались вопросом, что это, а почему это так, а почему это Сейчас наша цивилизация она может практически всему найти объяснение формулами, также и по поводу физики, ну, с помощью физики, с помощью химии. Абсолютно на именно те вопросы, которые нас волновали. Духовная сила состоит в знании. Так. Женщина, она является мудрой, это так и есть. Она много чего знает и понимает. Три подряд женщины тут смотрите. Духовная сила, всего духа и физическая сила. Все ваши труды, все ваши умения, они ценятся. Ах. Возрождение. Если вы сейчас начнете чему-либо обучаться, через некоторое время вы поймете, что вы совсем другой человек. Также, благодаря умению, вы будете чувствовать себя намного лучше. И не такими, каким вы были раньше, а совсем другими новым. Смотрите, императрица, император, тот парочку, императрица, император, всем любви, да. Ваш любимый человек тоже будет многое понимать и знать, и также чему то новому обучаться, либо вместе с вами, либо уже достигнет того уровня, на котором и вы. То есть все эти знания, которые вы знаете, также будет знать ваш любимый человек. И также знания, которые вы получаете и стараетесь их получить, и также стремитесь, получить эти знания, чему-то новому научиться. Это вознаграждение в любом сфере. Если вы даже про свою любовь, как бы на второй план, да, ну, не так прям серьезно старе относиться, а вот больше уделять развитию, саморазвитию, умению, чему-то научиться или что-то постичь, что-то узнать, о чем-то попытаться понять именно вот в плане, в, в, учеб, в учебе, вот, то вы можете не переживать разум, говорить, что у вас обязательно в любви будет человек тоже, который уже либо знает, либо также стремится, как и вы, понять, Науку, чему-то новому научиться. У вас любовь обязательно будет. Вы можете по этому поводу не переживать. Если даже думаете, что вы на второй план любовь, любовь у вас будет по всему свое время. Так. Также кто-то будет увлекаться тайными знаниями, пытаться их постичь, ставить эксперименты. И также будет уединение души, разума, силы, воли. Вы сможете иметь самоконтроль. Также у вас будет духовная сила, и вы также сможете верить и в себя, и в законы, которые ну, вот, существуют, которые вы видите, которые вы чувствуете, которые вы знаете, что они есть. Если же вы думаете, что удачи рядом с вами, это не так. Будет все по, по правосудию, по справедливости. Также по поводу решения тут любви. Если вы думаете, что вот вы сейчас находитесь в, находитесь в том состоянии, что вам тяжело выбрать или тяжело вообще чувствовать чувства, которые вот мучают, терзают вашу душу, вы можете все направить именно в учебу. Для развития своего таланта. Вы так отвлечетесь и уже перестанете так серьезно думать о любви, а начать больше уделять времени и знаниям. Надежда. Разве надеяться, что вы будете правильно поступать по справедливости научитесь рассуждать именно свои поступки, свои действия, свои мысли? И также думать, почему я сейчас подумала или подумал именно по этому поводу? А почему вы вот так вот так вот так Разве не я диктую, о чем мне надо думать? Разве не я решаю, что мне надо делать? Разве не я почему-то хочу научиться? Именно вы сами решаете. Если у вас вдруг мысли появляются, именно те, которые вы не хотите да, испытывать, ну что-то вас может, и вам неприятно это чувствовать, то почему, почему вы вообще... Сами себе разрешаете такие чувства испытывать. Если даже вдруг на кого-то обидно, почему вы разрешаете сами себе испытывать это чувство? Обиделись, все, отпустили, забыли. А потом, если вдруг человек захочет извиниться, то вы уже вернетесь к этому чувству, и уже там решите, как вы просуждаете, и вместе сразу решите и правильное решение примите. Прощать, не прощать, Но в любом случае, надо простить в первую очередь себя и же человек, который вас обидел. Чтобы вам больше не думать про это. А там же вы дальше решите общаться с такими людьми или нет, которые вас обидели, это уже какое, ну, ваше решение будет. Именно правильно поступать. Либо же вы захотите дать еще шанс отношениям, мне важно, каким отношениям. И если вдруг. Человек уже не будет вас обижать, и вы будете понимать, что все-таки да, правильно это было решение, то значит вы на правильном пути. А если же вы понимаете, что человек продолжает вас обижать, то зачем вам такие отношения? Почему вы должны это испытывать? А, смотрите, я только сейчас увидела, что тут цифры. Вот это да. Они настолько маленькие. Через время я только увидел. Вот это да. Интересно. Хорошо. Обязательно прислушайтесь свое, к своему разуму. И весь свой опыт, который вы пережили, вы можете это записывать, и если вдруг вы думаете, что у вас может что-то не запомниться, какие-то новые знания, вы можете записать то, что вы помните, и потом даже начать новому обучаться. Поверьте мне, у вас хватит и памяти, и внимания, и сосредоточенности, чтобы вы чему-то научились. Если у вас что-либо, что, ну, не что либо, а именно какая-то конкретная именно наука вас тянет к себе, там или какое-то занятие, чему-то хотите обучиться, научиться обязательно, вы этому научитесь, главное желание. Всем пока.